на терминале будем на Факта подбора закладки не было, они начали yeah. ехать. Я же они поехали, если не начали как бы качаться. Uh -huh. ну, так а в чем, ну, если нету парки? Когда я перестал приедить, то в тресесе терминал группа треновых с собакой. Но котики, мы же потому что они есть, Потому что на не подобрали закладку. Положил кто-то из них в карман, но в данный момент они находятся в машине все. Uh -huh. Правильно? Ну, ну, естественно, регистрация, верно, была, я, было. Я, я регистрация была, 102 было, сейчас регистрация была, 102 было, сейчас, естественно, оперативная группа, и не приедет. тут палка двух концов. Я не знаю, ну... Но... Давай так, честно, символически, потому что, ну, да, ребята там, благодарить за бензин, да, и все, просто дай ему по ушам. Моя позволь, я как мужик. Муж. Да не, я в это уже я разберусь да, сейчас с ним чисто делать. Чисто на бензе-то, ну, и все, мы разъедемся. Сейчас ну, мы совы Какая сумма? Ты, ты же понимаешь, как, как ты пожелаешь. Я тебе сейчас скажу, я тебе сейчас скажу. Ты, я тебе сейчас скажу 3000 гривен, ну, ты уел. Ну, <свят> правильно ну. <свят> Не знаю, но я не тот самый. Но... Тысяча более? Ну, ну, Ну, все с собой. Ребятушки, здравствуйте. Приехали, котики. Ну что, его... Затем... красавчик, садись. Блокнот, его... Садись в машину, садись. садись, садись, садись. Давай, давай, твоя садись блокнот, Рассказывайте, держись, зайчики, все записано тут камер целая куча. Открывай блокнотик. Рассказывай, все записано Какой про тысячу блокнот? гривен. Вот твой блокнотик, открывай. Я тебе на, секундочку. Сейчас. Два слова давай. Ну, ты, вы, ну, ты рассказываешь, как было дело, а я подумаю, что с тобой делать. Так? Ну. Чтоб я сейчас не злился. Вот ты мне рассказываешь, как было дело. Ну серьезно, оно ну, выключено. Ну, я тебе выключи. говорю, вот ты рассказываешь, как было дело, и тогда, возможно, будет разговор. Если нет, нет. Рассказываю. Пацаны пополнились на терминале. Ну, ну. По Пацаны, честно я тебе расскажу. Их от самого терминала они пополнили наркотики. Вели здесь, искали наркотики. Нашли наркотики, сели в машину, начали уезжать. Ну. Подъехали, начали общаться, они наркотики выкинули. А вы их выпасали там возле терминал? Что-что? Вы их там выпасали. Сейчас идет операция МАК. Угу. И, со, и 102, кстати, было сюда. Я видел, э -э конечно. Вот. И то, что они искали наркотики там во дворе. Ну, вы приехали, с пацанами да. какую беседу провели? Что-что? Вы приехали, какую беседу с пацанами проводили? То, что, что наркотики скажите у вас или нет, вы их собирались отпускать, потому что... Угу. Ну, Ситуация с малолитками вообще не интересна. Вы в какой ну, да. должности находитесь? Кем работаете? Что что? Я говорю, вы кем работаете? В какой должности находитесь? Ну, нормально вообще. Нормально. Я, Я задаю вопрос: где работаете? В какой должности находитесь? Апо Отдел оперативно поискового. Звание какое? Сержант полиции. Как зовут? Алексей. Хорошо, Алексей, вот скажи мне, ты видел, что они купили наркоту. Да. И ты такой честный, операция МАК проходит, хотел да. их отпустить. Я правильно понимаю? Факт, что подъем наркотиков был или нет, я говорю, ну, зафиксирован был. Но вы все граждан, равно поехали. Я понял, вы поехали. Если бы у них были при себе наркотики, выявлены нами, угу. приехал бы СОХ, угу. приехал бы СОХ. То есть состава не было, но как бы пойметь, что надо не, было. Не, не, я не правильно по... понимаю? Нет, ты неправильно понял. А как? Ситуация в чем? Сейчас, ну, Зови напарника своего сюда сразу тоже, чтобы он был в курсе всех событий. Зови. Иди сюда, не бойся, иди, иди, иди сюда. Это ваша служебная машина. Что что? Служебная машина. Ну, твоя. твоя? Да. А с я понял. Может, он он... Хорошо, он я он понял. Ну не... вот это все решало, которое здесь происходило. Ради чего было? Это... Это... Это и... Нет, не в этом дело. Ну а в чем? Это ну, тоже это неправильно. Ну хорошо, в чем было? Чтобы сейчас убрать этих ну, патрульных отсюда убрать, я просто серьезно пытаюсь помочь людям. Ну. Ты хотел помочь наркоманам, я правильно понимаю? У них, я же говорю, факта подъем наркотиков. Если бы они были какие-то старые наркоманы, какие-то взрослые даже люди. Это были, молодые да? были наркоманы, и ты хотел помочь молодым наркоманам. Я, я правильно понимаю? Нет, я хочу понять твои, как вот сотрудника полиции действия. Что в данном конкретном случае ты хотел сделать? Кому ты хотел помочь? И как ты хотел поспособствовать, чтобы я понимал для себя? В любом случае, их, данные есть, их можно, ну. Приводом в рай дел, то есть устанавливать дальше личность. Хорошо, ну, можно все это сделать. Ну, правильно. У что? меня вопрос: что ты сейчас делаешь в этом автомобиле и что ты собирался ты здесь меня делать? Ты присесть. Хорошо, ты ну. вот ходил, крутился. Как, Какой цель твоих действий была? Ты сотрудник полиции. Что ты делал? Это было следственные какие-то действия, это было просто свидетели, это как-то фиксировалось, какие-то документы заполнялись, может быть, какие-то постановления. Протокол. Мы пытались помочь, чтобы ну, чтобы, чтобы не составлять ничего. Я правильно понимаю? Ехали, ребята. Сколько ну. он денег просил? Шури, Конкретно чистое число, число выложил? Угу. Ну, конкретно. Ну, Хорошо. Он, он просил ну, эти деньги за что? Чтобы не привлекать этих людей, ну, к... чтобы весь этот кипиш умялся. Ну, я понимаю, этот но... кипиш умялся. Он э, сказал патрульным, чтобы они уезжали. Я правильно понимаю? Не, И не, отпустил не, эту машину, не, правильно? Который, да? Ну, удостоверение есть у тебя с собой? Да. да. Покажи мне удостоверение. Ну давай. Удостоверение мне свое, пожалуйста, покажи. <laughs> Телефон включи мне, просто с фонариком? Я включу фонарик. Телефон с фонариком, ну, да? Кашаренко Алексей Владимирович. Напарника как зовут? Масса, ну, телефон. Этот диктофон, диктофон. Уже диктофон не надо. Напарника как зовут? Андрей. Он твой коллега, я так сразу... понимаю, да? Да, Там да. мне телефон мне не надо, ничего мне надо, только фонарика все. Сохранила. Посиди тут. Посиди. Я пойду с твоим... А. Вот это вот книжечка. Сейчас, секунду. У две зафиксированных букетверки. Давай сразу сними. Это твой блокнот? Твой блокнот? Положи Ты на сиденье. Блокнот дал в руки. Ну, блокнот да, это, это блокнот. Я подошел к машине. Блокнот. Блокнот. Блокнот. тем как Это Блокнот. твой? Блокнотик твой? Блокнот это Я твой? подошел к машине. Хорошо, я понял. Ну это ну твой блокнут или нет? Мы можем сейчас вызывать и брать Дима, и я, сейчас, за... я сейчас да, не с тобой вот разговариваю. Это твой блокнот? Да. Твой блокнот. Андрей я зовут напарник? Да. Постой здесь. Не бойся, Андрей, открой. Андрей! Андрей! Андрей! Открой, я поговорю с тобой по-нормальному. Открой окно. Андрюшу, пожалуйста, мне. Андрей, открой окно! Ну, может, вы... Андрюш, ты был смелее до этого. Выходи, что ты боишься? А, так тоже но смелее. Нормально общаемся с вами. Да, Нормально. Вскрою. Удостоверение покажи свое. А можешь на камеру? Да, вот удостоверение я на камеру сниму, а потом все остальное. Пожалуйста, будь без Удостоверение представься. А, можете, пожалуйста, Андрей, можем, но если ты сделаешь то, что я тебя прошу, пожалуйста, удостоверение покажи. А можно я с напарником переговорю? Можно. Ты покажешь покажу. мне удостоверение, представишься, а потом переговоришь с напарником и а Андрей, э -э -э -э. не усугубляй положение, я тебя прошу по-нормальному. Возьми просто, представься, кто ты, звание, и свое удостоверение, и все. Пожалуйста, Портнов Андрей Михайлович. Андрей Михайлович, ты тоже вот можешь мне пояснить, что вы тут делали? Как это произошло, все события разворачивались? Вы приехали сюда. Отрабатывали вызов 102. Да. да. Граждане какие-то позвонили, сообщили о том, да. что в каком-то да. районе находятся люди, похожие на наркоманов. Я правильно да. понимаю? Да, да, все правильно. Вы подъехали, что да, вы увидели? Видели ребят, вызвали экипаж патрульной полиции. Все. Да, вы следовали за этими ребятами, которых вы обнаружили, правильно понимаю? Ну понятно, проехали. Они бы так просто не остановились. Да, патруль полиции не сразу приехал. До момента приезда патрульной полиции, о чем вы общались с ребятами? Что удалось выяснить? Ничего не удалось. Они нам ничего не сказали. Ничего, вы поэтому вызвали наряд патрульной да, полиции. Поэтому, чтобы они, как бы, хотя бы какие-то данные узнали. Хорошо. После того, как приехал наряд патрульной полиции, что произошло? Почему их отпустили? Ну все. Вызов, бы... не Вызов не подтвердился. Они не наркоманы? Нет. Я ну, понял. Все, как бы. Хорошо, все. Ребята это... с нами не хотели общаться, вызвали экипаж патрульной полиции. Экипаж патрульной полиции приехал, пообщался с ребятами, и uh -huh. все все разъехали. Никаких проблем нет, материалов никаких не, созда... не, не, не оформлялось. Я правильно понимаю? Ну, материал, рапорт в электронном виде напишет патрульная полиция. А, -а вы, вам же вызов поступил, вы приехали? Ну, мы вы отработали описали. первичную информацию. Uh -huh. Затем как бы вызвали экипаж патрульной полиции, что вот так и так, и они как бы мы передали им, и они это все А к какому району отработали. вы относитесь? Маску русскому. Я понял. Все, у меня к вам вопросов нет, ребят. Угу, Отлично. Всего да. доброго. А вы на своей машине, да, ну, на частной ездите, отрабатываете вызовы по 102. Не сообщили. Говорю, сообщение пришло. И вы по 102 на своей машине сорвались вот, вот, вот, вот, такое рвение. Мы рядом стерили. Шикарно. Ну что ж, хорошо. Потом, потом... Ну что, я тебе сразу скажу так, вот, чтобы ты понимал. Потом, потом... Дим, этот И сразу тебе скажу честно и откровенно. Вам, по-русски говоря, пиздец. Обоим. Полный пиздец. Я вам скажу это честно, откровенно. Вы можете ни на что больше не надеяться. Вся эта история, которую вы только что рассказали, это полная херня. И любому человеку понятно, что и для чего но вы это делаете. Держишь, я понял, да. А слово какое? Но ты говоришь, подожди. Все, я закончил. Нет, Все? Ты, говоришь, ты камеру выключишь. Хорошо. Общался, я теперь выключаю камеру и скажу. Ну, я тебе дословно на камеру скажу, что будет сейчас сказано тебе без камеры. Тебе полная жопа. И твоему напарнику тоже. И вся эта хрень, которую мы сейчас стирали про вот это все, и твой напарник. Вы все вместе с ним пойдете в лучшем случае, в лучшем случае на гражданку, это в лучшем случае. Но я это не обещаю. Поэтому можете собираться и ехать, куда вы ехали. На этом вечер закончим Подопри их, чтобы они не уехали. Сейчас сделаем по-другому. О, постойте еще, я напишу заявление. Все-таки вызовем вас, оформим. А потом все остальное. Ну, под... на секунду. Ну, буквально на секунду. На ну, секунду, подожди, ты по-человечески. Смотри, я тебе скажу по-человечески. Таких людей, как вы, я не терплю. На, ну, прошу с... ну, слово, секунду. Ну, положи на секунду камеру. Ну, секунду. Ты пожалуйста. мне ничего не сможешь не предложить, Послушайте. не убедить. Ну, пос... Я не буду ничего предлагать. Я просто хочу тебе кое поинтересоваться. Можешь, пожалуйста? Спрашивай. Ну, положи, по ну, На секунду. Тут я не буду никуда отходить. Ты, если хочешь мне сказать что-то, пока я не вызову полицию, говори сейчас. Что ты хочешь? Да, мы просто едем, Все, пожалуйста. Я тебя просто прошу. Вы просто никуда пожалуйста. не Пожалуйста. Вот скажи мне, сколько ты таких развел лохов? Вот сколько таких лохов ты развел? Честно, просто хотел их отпустить и все. Я понимаю, что ты честно хотел всех отпустить. Ты всех честно отпускаешь, но не бесплатно. У меня к тебе вопрос. Нет, сколько подожди. таких Вопрос, лохов ты вопрос развел? в другом был. Не то, что там просьба каких-то денежных средств. Просто, ну, символически говорю, да на бензин. Все. Вот это был вопрос. Скажи мне, как твой вот это символический подход сочетается с моралью и честью полицейского? Да, вот он-то и делал. Ты считаешь, ты вот так... да нет. Ты считаешь, ты должен работать в полиции? Нет. Твой напарник должен работать в полиции? Если вы не должны работать в полиции и сами не хотите уйти, я вам помогу это сделать, ребята. Нет. Я помогу вам просто уйти с полиции, чтобы вы больше не работали в полиции. У меня нет другого выбора, ты пойми, я просто, я просто, прошу, Вы просто уедете, мы вот это все есть? зафиксируем, смотри, в чем, в чем отличие между тобой и мной, ты сюда приехал, и ты должен был изобличить преступника, ты его не оформил и опустил, а я сюда приехал, я увидел преступника, и я его оформлю и не отпущу, вот в чем между нами разница, понимаешь? И я не полицейский, а ты полицейский. Это ты должен делать, это Ой, твоя я, работа. Слово буквально скажу, на ухо, без камеры. Да не надо ну, мне ухо. Без... Ты, ты просто поймешь меня сразу. Да, да слушай, ты знаешь, сколько таких, как я понимал уже? Как просто... Таких, как ты я понимал. Ты сразу, сразу меня поймешь, честно. Сразу меня поймешь. Говори. Ну. Мне на таможник Да. Мне? Ну, это слова были. Сло... Что они мне помогают? Да. Я слушай. тебя очень прошу, приведи мне того таможника, который мне помог. Хоть одного. Помогают мне таможенники. Чем они мне могут помочь? Анализы за меня знать, у меня нет никаких проблем с таможней. Я не занимаюсь литовскими машинами, я не делаю там перезаезды. Никого не вожу, контрабанду не перевожу. Никого я не прячу под сиденьем, наркотики не вожу. Чем они мне могут помочь? Ну я же это это слова были таможенники. Елки-двадцать. Давай делаем так, давай делаем так. Ты как мужик, сейчас собираешься, берешь все в руки, вспоминаешь, что ты полицейский, спокойно Сиди. я вызываю наряд. Мы это оформляем Вы потом идете разбираться, даете показания Вот эту лапшу, которую вешал твой напарник Вешаете руководству, прокуратуре и все остальное А там будет как будет Я считаю это по-честному Ты согласен? Это единственное, что я могу тебе пообещать, пожалуйста, что мы да, все мы сделаем уедем. честно. Ты только что сказал ну слово, ну, сдержи. Какое ты сказал, слово? Ты сказал, камеру выключишь, ты не выключил камеру, ну сдержи слово, мышка. Можешь... мы просто уедем, пожалуйста, я тебя умоляю, пожалуйста. Послушай, вы уедете, но вы будете ездить спокойно, когда вы не будете работать в полиции, давай так. Мы, мы делаем так, вот на камеру я говорю, если завтра... Я приезжаю в отделение, к тебе, к твоему руководству И вижу ваши два рапорта об увольнении Вы напишите рапорта, что мы такие-то, такие-то По собственному желанию хотим уволиться Я увижу эти рапорта Тогда я буду спокоен, мы не будем поднимать, э, инициировать уголовное дело. Вы просто уйдете с честью и достоинством. По собственному желанию. Пишите по собственному желанию. И вы мне оба с товарищем пообещаете, что вы никогда не больше, больше не будете работать в полиции. Идите работать куда хотите. На базар на Барабашова, я не знаю, там, маршрутку работать водителем. Кем хотите. Но в полицию вы не возвращаетесь. Если вы даете мне два честных слова, я жду до завтра, завтра пришлют в полицию. Мне показывают ваши, ваши заявления и все. Так идет вам, по собственному желанию уходите. Вас это устраивает? Можно завтра хотя бы обдумать. О чем тут думать? Тут есть либо 102, я пишу заявление сейчас. Я, я, я за себя ручаюсь. Выходи, вызови его, что он ну сидит. Он, вы что, не вдвоем эти деньги собирались делить? Или, или он собирался, что бесплатно сидел тут? Пусть выходит, тоже за себя отвечает. Давай. Слушай, мы все, мы, все, мы все поговорим. Выходи, а выходи, все выходи. Все выходи. Слушай, ты, я тебе сказал условия. Я тебе даю на раздумье, сейчас ровно 5 секунд. Либо вы пишете, да, заявление. Сейчас пишите, пишите при мне. Мы На имя начальника, я эти заявления фотографирую. Я завтра приезжаю и убеждаю, что эти заявления попали в руку и вы, у, в руки, и вы уходите по собственному желанию. Давай за руку идти. Да или нет? Да, давай сейчас второй, не общаться. Да не о чем общаться, слушай. Ну, я не собираюсь. Мне есть утра. тебе интересно. Мне, мне, тебе слово, да, интересно мне не надо интересное предложение. Мне в жизни все сложилось. Ты меня ничем не можешь интересовать. Вы да, пишете или нет, Дима? Дима. Mm -hmm. Так устраивают, люди пишут заявление сейчас. Я пишу. Завтра утром еду, пишу работу проведения. Я за себя работаю. Пиши сейчас. Я утром поеду. Пиши сейчас. На чем писать? Я нет? дам тебе листик ручку. <coughs> так, короче, ты пишешь или я звоню. Я не собираюсь всю уговаривать. Да, нет. М Минуту дай, бы. Ну. Да, я пообщаюсь. С я вам серьезно говорю, я вам даю ровно 3 минуты. Если нет, я звоню. Все. бы. Mm. Что решаем? Тикаем. А, тикаем. Ну нормально. Дай мне канал. Давайте, давайте, пацаны. А вы реально думаете, это поможет? Смотри. А не беги за ним толку. И ушел в закат. Голубая луна всему виной. Все в округе говорили. О, Пара -пара -пара. она еще и на регистрации. Ну, вижу, это про... они красно-синие? Да, любят? да, они красно-синие. Ну, напишу сейчас с блесковыми маячками под решетку радиатора. Отразили это в рапорте, даже электроном, что здесь находились, такие-то, такие-то, такие-то. Нет, нет. А почему? Ну, наша, получается, недоработка. А что нашли? Да, вот, Можно да. оформлять. Говорил на что то Нормально.